Уважаемые будущие гости теплых деньков, для детей, которые отдыхают в нашем уютном, прохладном и зеленом дворике, проводятся бесплатные мастер-классы на различные темы. Темы мастер-классов, а их несколько, все так интересны для деток, что трудно сказать, какая из тем наиболее увлекательна. Перечень мастер-классов начнем, пожалуй, с рисования акриловыми красками на гальке. Дети с огромным удовольствием рисуют кисточками на камешках на этом простом, но в то же время интересном природном материале, который они сами принесли с пляжа и который они увезут из Крыма в самые разные города нашей огромной страны в качестве сувенира. Следующая тема для мастер-классов – это кулинария. Вкуснейшая пицца, сделанная своими руками, съедается даже после недавнего обеда, так как что может быть вкуснее того, что ты любишь и того, что ты приготовил сам? Также дети готовят простой, но вкусный и полезный десерт. Их ждут на крахмаленные колпаки и фартуки, которые превращают ваших деток в настоящих шеф-поваров. Также еще один мастер-класс, мы уверены, никого не оставит равнодушным. Это роспись вкусных имбирных пряников разноцветной глазурью. Ароматные прянички с красивым оформлением всегда вкуснее и веселее кушать.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 Дети с удовольствием работают над созданием своего личного шедевра. Аппликация из гальки и дощечки с магнитом также может стать отличным сувениром, сделанным своими руками, который будет напоминать холодным зимним днем о теплых деньках, проведенных у нас, о людях, с которыми вы познакомились, о тех приятных моментах, которые вы получили в нашем уютном местечке. А некоторые дети с очень серьезным подходом делают настоящие картины, которые можно повесить на стену для украшения в своей спальне. Также в безветренную погоду мы организовываем поход в огород, где мы устраиваем настоящий костер, жарим сладкую кукурузу на углях, хлеб с сосисками и печем в золе картофель. Отчего стоит чай с ароматными травами, заваренный в котелке на костре? Дети пьют его с особым удовольствием. Многие дети пробуют все это в первый раз. После таких посиделок у костра дети говорят, что это один из самых ярких и запоминающихся моментов в их жизни. Процесс рукоделия настолько увлекательный, что дети засиживаются допоздна, с огромным желанием доделать свой личный шедевр. Никто из детворы не уезжает из теплых деньков без сувенира, сделанного своими руками. Мастер-классы проводятся примерно один раз в два дня. Некоторые в обеденное время, некоторые вечером. а времени проведения всех предупреждаем заранее. Уникальный, уютный дворик теплой деньки ждет своих новых и старых друзей. Телефон для бронирования – плюс семь девятьсот семьдесят восемь ноль шестьдесят два ноль один восемьдесят три.